День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов. Продолжаю серию роликов по хронике развития канала Человечище. Вот сегодня у нас 27 июня, то есть канал был создан почти три недели назад, то есть завтра будет ровно три недели. И вот за эти три недели какая статистика для канала? 12 тысяч просмотров, почти 250 подписчиков. Да, конечно, каналом я занимаюсь я его раскручиваю даже сейчас использую платные методики раскрутки о которых я рассказывал значит на канале на данный момент уже 70 с чем то роликов 75 роликов ролики все с других каналов то есть здесь нет авторских роликов то есть я создаю серый канал в рамках тренинга, который я прохожу у Романа Симбирского. Значит, вчера я подал заявку на монетизацию этого канала в сеть. Сейчас покажу, с какой медиа сетью я пользовался. Вот, перешел по данной ссылке и подал заявочку вот в эту медиасеть. Значит, как я проходил регистрацию, что мне даст Участие в этой медиа-сети я подробно расскажу, когда получу подтверждение от этой медиа-сети. То есть, заявка рассматривается несколько дней, но надеюсь, она будет рассмотрена, потому что у каналов, у которых даже меньшее количество просмотров, эта медиа-сеть брала к себе. Вот такой вот кратенький обзор о итогах третьей недели развития канала. Смотрите мои следующие видео по каналу, ходите на вебинары. Вебинары проходят каждый четверг в 8 часов. Записи вебинаров также выложены в этом плейлисте. Если у вас будут вопросы, пишите под данным роликом, либо под каким-то другим тематическим роликом. Я читаю все комментарии, я вам обязательно отвечу.